Ну, мне, во-первых, хотелось бы начать свое, стараюсь сделать компактным, таким, может быть, более неформальным выступление со слов благодарности. Несомненно, слово благодарности хозяевам сегодняшнего мероприятия, хозяевам, собственно, самого проекта, который нас объединил, по разработке вот этой методики, апробации вот этой методики, лучших практик привлечения, в области привлечения иностранных студентов. На мой взгляд, на наш взгляд, это очень серьезное и важной работы, которые нас объединяют. И э, вообще, вот, естественно, мы э, рассматриваем как часть реализации проекта «Пятьсто». Вот, на мой взгляд, вот это сетевое взаимодействие, которое образуется между участниками проекта, по сути, между ведущими вузами России, благодаря э, совместной работе в э, программе, благодаря деятельности Ассоциации глобальных университетов, соответствующих рабочих групп, оно может быть э, имеет не менее значимое значение. Его значение э, и нельзя да, <связано> не меньше, не меньше <связано> чем основная цель э, э, э, реализации проекта по продвижению ведущих рейдов. Я бы э, хотел сейчас представить вот, скажем, кейс э, нашего университета, университета Лобачевского области обработки комплексной методики создания и внедрения э, соответствующей системы. Перед этим хочу заметить, что вместе со мной сегодня здесь мои коллеги. Я совмещаю также должность декана факультета -студент иностранных студентов в нашем университете. И среди коллег, которые присутствуют со мной, есть два моих заместителя по учебной работе и по организации пребывания иностранных студентов. Ну что, еще раз подчеркиваю, что мы очень ценим эту возможность побывать у коллег, у соседей, пообщаться и поменяться опытом. Итак, несколько слов сначала о том, как у нас развивалась и продолжает развиваться соответствующая система. Есть здесь некоторые особенности по сравнению со многими другими вузами. У нас система привлечения и обеспечения обучения и всех сопутствующих вещей, связанных с пребыванием иностранных граждан, иностранных студентов в университете, она централизована в рамках единой структуры, которая называется «Культурой иностранных студентов». Он был создан чуть больше уже 10 лет назад, в 2005 году, и, по сути, его создание стало таким рубежом для появления действительно фулл-тайм, декресс, студентов, приехавших на полный цикл обучения в Нижнегородском университете. Это произошло еще, естественно, задолго до того, как программа 60, и существенно раньше, чем, например, началась программа НИО, когда появились первые вот, непосредственно. Целевые показатели по долю иностранных студентов. Ну, благодаря тому, что руководство осознало значит, важность этого процесса для развития университета и а, стало прилагать целенаправленные усилия для э, привлечения качественного количества соответствующих э, студентов иностранных. А, наш факультет обеспечивает привлечение, приемное обучение иностранных граждан в университете как отдельной категории. То есть все, кто не является российскими гражданами, они обучаются у нас. Ну просто для представления диаграмма, отражающая динамику численности иностранных студентов с 2005 года, то есть вот за 10 лет с 2005 по 2015, относительная динамика на наш взгляд, она несомненно радует, но в абсолютном выражении нам, так сказать, еще работать и работать сейчас у нас. Порядка тысячи иностранных студентов. Естественно, цифра варьируется, в том числе варьируется от того, как считать, в каком-нибудь времени считать. Мы с вами подавали разнообразные отчетности по 5 стоит по другим формам. Сталкиваемся. Хотя сейчас э, есть однозначная тенденция благодаря усилиям министерства, на унификацию этой отчетности, но, тем не менее, вот даже за реализацию проекта, вот эти показатели по доле иностранных студентов, они претерпевали, методика их расчетов, претерпевала изменения. Сейчас она зафиксировалась на уровне вот, 1 октября, в соответствии с формами ООО. Э, а, мы... Э, Развиваемся э, без такого ярко выраженного географического приоритета с точки зрения набора иностранных студентов. Хотя все равно естественным образом он присутствует. Э, у нас так сказать, есть более представленные страны и регионы, есть менее представленные. Но основное, э, что, мы хотим, что мы рассматриваем как некий такой... Эдвент, то, чего нам удалось добиться, это диверсификация, это разнообразие студенческого состава. У нас в течение года, в вот годовом почислении я прямо честно говорю, не, не одномоментно, а вот за год проходит обучение представителей 90 стран мира. На одномоментно это где-то там 65-70. По таким образом нет явно выраженного географического фокуса, но вот эта диаграмма она отражает представленность тех или иных мировых регионов. Начинали мы 10 лет назад практически со 100% африканских стран, и дальше вот по этапу шли благодаря, естественно, и диверсификации источников, скажем так, привлечения партнеров, с которыми мы работаем, благодаря последующей активизации в непосредственном конкурсном наборе студентов, и пришли вот к такому а, разнообразию стран, которые нас сказать, радуют вот само по себе, как некое, некое тоже преимущество. Мы стараемся создать условия, которые были бы комфортными, привлекательными для студентов со всего мира. Ну, э, из недавних таких э, продвижений в области географии можно отметить выход на рынок стран Латинской Америки, который произошел вот, в последние пару лет. И безусловно это то, о чем, сказать, на ранних этапах думать было сложно. Казалось, что приотли поедут далеко, дорого ехать. оказалось, вот. а что это тоже преодолимо. Здесь, естественно, существенную роль играют и те программы развития, в которых мы участвуем, и поддержка государства и целенаправленные инициативы, которые мы реализуем для этого. Ну просто также для представления а, картинки. А, по структуре иностранцев, которые у нас обучаются, вот вы видите, эти диаграмки показывают их распределение по уровням обучения. По-прежнему у нас э, лидирует бакалавриат вместе со специалитетом, но его сейчас уже немного. Э, тем не менее активно развивается и магистратура, и аспирантуры, тренд на э, приоритизацию именно второго, третьего уровня Мы его, естественно, осознаем и рассматриваем в качестве ну, своего стратегического приоритета развития. Мы э, также активно внедряем и расширяем э, программы обучения на иностранных языках. Я уже целенаправленно говорил во множественном числе, поскольку кроме английского у нас уже появилась и первая разработанная программа на французском языке. Э, примерно четверть студентов обучаются у нас на иностранных языках, иностранных, естественно, студентов. Соответственно, три четверти по-прежнему обучаются на программах с обучением на русском, проходя через предоставительное отделение. Ну и вот вы видите распределение по контрактным бюджетным формам, оплаты за обучение, скажем так, и здесь тоже превалирует контрактная форма. И тем не менее, естественно, бюджетные студенты мы тоже активно привлекаем, пользуясь до недавнего времени, как вот мы только что с коллегами обсуждали, возможностями отдельными представляемыми ведущим вузом, посмотрим, каковы они будут в дальнейшем. Но э, также, э, совершая, скажем так, обзор ситуации э, нашей, несколько слов о тех механизмах, способах привлечения, которыми мы пользуемся, они, я думаю, во многом знакомы хорошо всем присутствующим коллегам, это и рекрутинговые партнеры. Количество которых, так же как и качество, мы стараемся увеличивать. То есть здесь два немаловажных фактора. И в контексте тех проблем, которые сегодня уже упоминались, и имеется в виду тяжелая миграционная ситуация, естественно, добропорядочность партнеров, отбор, уверенность в них, они играют все более и более существенную роль в нашем неспокойным миром. Естественно, это совместная образовательная программа, программа включенного обучения, программа двух дипломов, которые играют твоя С одной стороны, это непосредственно возможность привлечь студентов ну, в основном из а, ведущих, скажем так, мировых вузов, с которыми мы разрабатываем эти программы на включенный период обучения. С другой стороны, это такое конкурентное преимущество, которое мы всячески продвигаем для наших иностранных студентов, выражающиеся в их возможности пройти обучение, в том числе поучаствовать в совместных программах с другими вузами. И вот этот вопрос, по-моему, уже сегодня тоже поднимался, мы уже внедрили в его практику привлечения участия иностранцев в совместных образовательных программах. И он не поднимался сегодня, но содержался в тех материалах, наверное, которые были разработаны в ходе проекта. Ну, естественно, это активное участие в выставочных мероприятиях, в тех мероприятиях, которые организуются, в коллективных мероприятиях, скажем так, в программы 5.100, что тоже, на мой взгляд, является большим достижением. Это позиционирование российского высшего образования ведущих вузов в едином стенде проекта 5.100 на крупнейших международных мероприятиях, ну, как минимум, Битуми мероприятиях, да, то есть мероприятие с такого корпоративного свойства, оно играет очень существенную роль просто в восприятии России, соответственно, российских вузов, по сравнению с ситуацией, когда, сказать, там появлялись, может быть, единичные представители, а сейчас каждый раз, так сказать, при этом занимает центральную, одной из центральных площадок на всех этих крупнейших мероприятий, а, люди сказать, восхищаются масштабом представленности российского высшего образования. В каком-то плане это вот очередной, пусть не очередной, а очень существенный и важный шаг в заполнении той лакуны, отсутствующей, может быть, в прямом смысле этого слова, аналога British Council и France, то есть Russia, да, наряду с создаваемыми веб-платформами и механизмами привлечения через Рост сотрудничества и напрямую. Естественно, это медиапродвижение. В последний год мы уже больше, даже мы активно поработали с, со своим брендом, с, так же как и другие вузы, очень многие из других наших коллег, участвующих в программе 500. Стараемся делать его более узнаваемым на международном уровне, легче, воспринимаемым. Мы, естественно, пользуемся всевозможными платформами, специализированными платформами, которые позволяют привлекать студентов в первую очередь из стран, скажем так, развитых стран, то есть из ну, нетрадиционного рынка для России, источников иностранных студентов, от, от, откуда едут в основном на ну, включенные обучения и на как программы. Естественно, мы пользуемся также региональными соглашениями, участием, возможностями, которые предоставляют, например, обратимские связи, какие-то прямые договорные отношения, имеющиеся у нас с отдельными регионами странами, регионами и конкретными городами в них, взаимодействуем с Россотрудничеством, так же, как мы все. Активно реализуем краткосрочные программы, специализированные мероприятия, в числе это и детние школы, и различные волонтерские программы, олимпиады по-русскому, как иностранному, круглые столы в рамках мероприятий Дней национальных культур и так далее. Также мы работаем в направлении организации подготовки по русскому языку некоторых дополнительных программ, прорабатываем на этот момент по организации дополнительных программ обучения русскому языку до ответа студентов. Таким образом, мы даваем некую практику для э, первых знаний по русскому языку и обеспечиваем вот, идентификацию, опять же, универсервис, э, ориентацию на последующее обучение у нас. Ну вот также, если это интересно, распределение нашего студенческого состава, ну, естественно, это цифрогуляющий, такой вот некий ориентир по тому, откуда они берутся, как мы их привлекаем, по трем основным как минимум категориям, по а это другие, скажем так, другие источники. Я немножко здесь пропущу это, может быть, сейчас различные мероприятия, которые мы проводим, они связаны с адаптацией студентов и с привлечением, и с их Опять же, выработка их э, идентификации с университетом, с русской культурой, с российской э, студенческой средой. Так, это вот был неожиданный момент. А, мы все-таки И теперь непосредственно о результатах, о, тех, э, о том, чего, как нам помогла, скажем так, разработанная методика и что мы... В ходе апробации, естественно, это еще короткий период времени, я думаю, мы все здесь понимаем, что это вещи, которые осознаются и дают возможность, скажем так, полностью получить какую-то отдачу на определенном разгоне по времени, все-таки время здесь достаточно сжатое, но тем не менее, благодаря разработанной выпадками коллегами в совместной работе методики, мы сказать, подошли к возможность оптимизации системы привлечения иностранных студентов с помощью тех кейсов и тех методик, которые были предложены в комплексной методике. И стараемся делать это в сопоставлении, одновременно проводя некий внутренний аудит, я так понимаю, что в общем-то целью и в том числе самого проекта и самой разработки, посмотреть на себя еще раз и в сопоставлении с определенными достоинствами и недостатками, то есть проводим такой слот-анализ того, как это устроено у нас, и накладываем на это э, предложение выработанные коллеги. Ну и, естественно, мы видим определенные совершенно четкие направления, в э, которые мы готовы и уже начали использовать для сказать, собственного повышение собственной эффективности, это и расширение географии, это и оптимизация структуры приема в соответствии с определенными приоритетами университета, а, содействующих повышению качества образования, это совершенство совершенствование механизмов а, социокультурной адаптации в университете, это и фокусировка на наиболее эффективных и относительно менее сказать, затратных, некоторых привлечения иностранных студентов, поскольку экономика, она, несомненно, важна для нас всех и должна быть экономная. Используя проект и те методические, сказать, рекомендации и главное образцы образцы нормативных документов, нами и у были либо сейчас ведется работа и подготовка к внедрению целого ряда вот таких либо новых, либо переработанных нормативных документов. И действительно, вот, на мой взгляд, вторая часть, она не менее важна, я имею в виду, тех материалов, которые были разработаны, чем первая. И вот это вот создание какого-то общего ориентира обмена опыта, как это может быть эффективно реализовано, я имею в виду, нормативная база. Опять же, в условиях, так сказать, все более ужесточающегося контроля по отношению к международной деятельности в целом и к привлечению иностранных студентов мы все это ощущаем. Это очень важная вещь, помогающая и дающая возможность так сказать, нам обменяться и внедрить у себя. Но ну, вот вы видите, что целый ряд документов мы либо дорабатываем, либо перерабатываем, либо создаем заново. И планируем это сделать в ближайшее время, завершить процесс ну, как минимум к началу нового учебного года. Очень важным моментом является отслеживание собственной эффективности. Для нас, участников проекта 5.100, естественно, базовым является выполнение дорожной карты, базовым является выполнение целевых показателей, основных и сказать, показателей по мероприятиям. И, естественно, доля иностранных студентов – это один из таких ключевых важных показателей, так же, как и во всех рейтингах. Тем не менее, наверное, уже пришла пора смотреть более детально на себя пытаться проанализировать некие отдельные срезы нашей деятельности. И то, с чего сегодня начиналась дискуссия, дискуссии, пытаться думать о эффективности и строить некие внутренние модели экономику этих процессов более четко, ну, именно разделяя да, источники финансирования, учитывая там, ту же поддержку, которая оказывается через а, университетские или а, через государственные программы ресурсов через государственную программу, и здесь мы пользуемся в том числе теми предложениями, которые были представлены а, коллегами и рассматриваем, учитываем естественный объем расходов на маркетинговые мероприятия, анализируем количество студентов, привлеченных теми или иными способами. А, при этом, несомненно, очень важным является также и возможность сделать это как в абсолютном, так и в относительном измерении, то есть пытаясь Например, посмотреть удельные затраты на маркетинг, удельные затраты на привлечение одного иностранного студента. Я думаю, что в конечном итоге это процесс, который не требует, он не, не ради самого себя. Скажем, не то, что мы вот придем к какой-то окончательной модели, просчитаем, сколько у нас затраты возможно сказать, на маркетинг и сколько какова это. Абсолютно просчитанная вся экономика процесс. Главное, в этом, здесь может быть даже процесс важнее, в смысле, чем результат. То есть не забывать об этом, поскольку все равно вот, продифференцировать четко все средства и просчитать роль да, вот, участия университета в неком глобальном мероприятии, которое впоследствии дало возможность в том числе привлечь косвенным образом новых партнеров, привлекающих иностранных студентов, все равно это не университет структуры очень сложные с различными источниками финансирования, но тем не менее думать об этом и просчитывать и делать некие оценки нам представляется очень важно. Разумеется, что мы сказать, не, для нас это не было, может быть, не новым предложением коллег, которые были сделаны по более активному разработке и реализации международных образовательных программ для идентификации процесса как привлечения качественных, скажем так, иностранных студентов. Но, тем не менее, некие, опять же, акценты, сформулированные в рекомендациях, они в... Будучи в, в корреляции с тем, о чем, собственно, и до этого зона, они позволяют нам сформулировать важные приоритеты в этом, деле, в этом деле, в этих направлениях. Это активное использование потенциала сотрудничества, естественно, с университетными партнерами. И при этом избирательный подход к поиску таких партнеров, он обусловлен общими требованиями программы 5.100, и конкретными интересами нашей работы с теми или иными Коллегами. Это, естественно, общий для нас акцент на программах второго и третьего уровня, то есть именно на магистратуре и аспирантуре. Это формирование системы, связанной с единой университетской политикой по активному привлечению профессоров сопроводительского состава на местах, что называется. Да? Когда я в нашей ситуации говорю на местах, я имею в виду не факультет иностранных студентов, не централизованные подразделения, занимающиеся, по сути, развитием и э, вот, программ специализированных для иностранных студентов, а все более активное вовлечение преподавателей и факультетов, институтов университетов в этот процесс. Естественно, привлечение ведущих ученых и специалистов, так сказать, прибывающих в университет в рамках реализации тех или иных научных образовательных проектов, к реализации таких программ и их разработки. Это, ну, то, о чем я уже говорил, то, что мы уже по факту делаем, активное вовлечение иностранных студентов в совместные программы, чтобы, стирались вот эти грани между потоками российских студентов и иностранных, чтобы вот, э, процесс шел наравно для всех условий участия в таких совместных программах. Безусловно, мы работаем над организацией международных э, школ, э, в первую очередь летних школ, у нас уже есть многолетний опыт, э, организации летних школ, э, и э, мы стараемся сейчас его расширять, как качественно, так и конечственно. Но это новые программы, к нам приезжают, например, студенты из ведущих американских вузов, которые изучают русский язык, которых интересуют программа по русскому языку, ну в вашем в с таком э, харахах, скажем так, выражением. У нас есть партнерские отношения с целым рядом э, вузов, причем достаточно сильных и известных в мире из Азии, из Китая и э, из других стран. И, конечно же, это очень важный момент и с точки зрения качества тех, кто приезжает к нам, и с точки зрения качественного развития самих программ, поскольку учитывая те потребности, те интересы, которые есть у студентов, уже обучающихся в высоких стандартах, да, скажем так, образовательных, это подтягивает автоматически то, как мы подходим к формированию этих программ, какие качественные требования мы не предъявляем. Ну, уже выступали коллеги из различных международных агентств, в частности из ДАДА, и, естественно, нельзя забывать и об этом. И очень важно, тоже, что, в чем нам удалось сказать, добиться вот большого успеха в последнее время, это более активное вовлечение опять же, российских студентов, волонтеров в работу с иностранными студентами, в том числе и в рамках летних школ специализированных программ, в том числе, например, такой инструмент, как языковые партнеры, да, то есть в рамках отдельных партнеров программ у нас требуется... Вот Именно не только занятия по русскому языку, не только в чистом виде, а также вовлечение студентов российских в работу со студентами, приезжими иностранцами, то есть вот установление таких языковых партнерств, чтобы они, общаясь, вот это, совершенствовали свои практические навыки. То есть все это вот очень важные моменты, которые мы стараемся использовать и на которых мы делаем отдельные акценты, благодаря рекомендациям, содержащимся в проекте в рамках апробации в этом знании. Ну, много уже говорится сегодня о проведении вступительных испытаний, о механизмах отбора и зачисления иностранных студентов. Это, опять же, вопрос, который, как и многие другие аспекты нашей деятельности, где нам приходится соблюдать баланс да, между качеством и количеством, между строгостью, взыскательностью, соблюдением всех формальных норм и необходимостью, действительно, привлекать студентов. И тоже вот э, здесь некоторые моменты, которых я сейчас, может быть, не буду уже дальше останавливаться, чтобы не уходить за регламент, но тем не менее то, что мы реально делаем. И, конечно, здесь наряду с работой так сказать, в поле, да, как вот Александр сказал, э, в казахском, поле в степи да, или ну, в городе, э, важно также и активно все это, думаю, делают, использовать информационные технологии, те возможности, которые дают нам их повсеместное распространение, и там, и здесь, и организовывать процессы отбора, и, главное, удобный процесс фиксации вот этих вот заявлений на Admission да, со стороны студентов, возможность им отслеживать, что происходит с их заявлением. Это то, что мы сейчас внедряем, на перерабатываем наши веб-сайты, недавно, кстати, переработали, но это уже следующий этап, то уже внедрение вот именно современных технологических решений в удаленные общения со студентом но не только со студентами, с другими стейкхолдерами, и с рекрутерами в том числе. Подытоживаю. Хочу сказать, что на мой взгляд работа очень-очень очень важная. И очень важно, что вот создан такой прецедент. Это во многих аспектах, на мой взгляд, опять же первый прецедент. То, что впервые ну, уникальная разработка. Я не буду здесь какого-то пафса лить, лить ливеев, но... Важно то, что понятно, что есть над чем работать, есть куда совершенствоваться, но это, во-первых, первый шаг сделан упаковку вот этих материалов, и кейсов, и опыт друг друга, и норматив, которые была сделана. И это возможность их обсуждать, обмениваться опытом, совершенствовать, поэтому еще раз хочу поблагодарить всех нас теперь за эту совместную работу и пожелать нам всем большого успеха в нашем непростом мире. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, ну вот прозвучали совершенно замечательные слова, я не скрываю, это очень замечательные слова, особенно в конце. Какие-то вопросы к Александру Борисовичу вот, по теме выступления, о том, как он рассказывал и работе своего университета, и последняя последней части, где говорилось об апробации, по крайней мере, тех подходов, которые мы предлагали вместе выполнять. Есть такие вопросы? Да, по... так с кого начнем? А вот Теперь давайте с вас, Челпа, у вас поменьше, что соседки сзади, видимо, будет некоторые развернутые, да? Такой вопрос. У, меня, у меня буквально два комментария, два вопроса относительно Латинской Америки. Какие, спо, каким способом привлекать студентов из Латинской Америки? И не в процентном, а количественным количественном соотношении, к какое конкретное количество, ну, хотя бы примерно. И относительно апробации, у вас было бы понятно, что вы собираетесь внедрить рабочие кабинеты для рекрутеров. Что это подразумевает и как это будет выглядеть? И для чего? Ну, отвечая на первый вопрос, я могу сказать, что толчок дается установлением партнерств. В Латинской Америке у нас это произошло через установление партнерств с рекрутерами. Это несколько сказать, организаций, которые дали нам вот первый поток, именно говоря уже поток, отвечает также на вторую часть вопроса, количество исчисляется десятками. То есть пока мы тут не вышли на сотни, но у нас общее количество, так сказать, отчеты, тысячи, это достаточно скромный результат, но во многом ограничены, к сожалению, общежитскими проблемами, пока еще не преодоленными, но... Тем не менее, вот уже по сравнению с нулем, так сказать, преодолели вот этот под барьер, и дальше уже, естественно, начинают работать и репутационные составляющие, и привлечение студентов через студентов, через рекомендации. Также мы прорабатываем и участвуем в отдельных мероприятиях выставочного свойства, где тоже, на наш взгляд, ну, мы видим некий хвост, опять же, не исчисляющийся. Там, десятками после отдельного мероприятия в отдельной стране, но э, поток появляется таким образом. То есть ну, вот, мы сейчас, конечно, также работаем над тем, чтобы пытаться создать партнерство именно с высшими учебными заведениями, которые, ну, на наш взгляд, это необходимый элемент для какого-то э, действительно присутствия на рынке закрепления там э, и обеспечения качества, в том числе привлекаемых студентов. Пока ситуация такая. По личным кабинетам, связанным с рекрутинговыми партнерами, я думаю, что партнерами, вот прошу своих коллег прокомментировать, это некий проект, которого еще нету, чтобы мы хотели так сказать, в первую очередь обеспечить там. Выладим, скажите пару слов. И, и, и наши нашей для того, чтобы тоже могли послать заявки, у свой личный пункт. Поскольку эта в рамках проекта 2 мая обещают, что будем использовать, не первые среди всех трудов обратился и какой просьб он организовать, трудно сказать, что он закончится, и, ну, по сути, это тенденция создания такого все более всеобъемлющего и да, когда весь взаимо... взаимодействие со всеми стейкхолдерами, даже сказать, не университеты, совсем не университет удаленно, оно происходит, формализуется через определенные процессы на основе IT-решения, которыми мы пользуемся. То есть, по сути, здесь в первую очередь просто стандартизация взаимодействия, делание, так, перевод его в более такой эффективный. И четкий вид, чем это просто, просто переписка электронной программы. Так, вы получили ответ на вопрос? Спасибо. Ваш В продолжение да. темы. Латинская Америка. Значит, а на какие уровни поступают студенты из каких стран и на контрактную или на бюджетную основу? Ну, количество стран у нас уже, опять же, там достаточно приличное. Я думаю, что больше десяток, да? Как, кстати, меньше. меньше? Меньше. Ну, около десяти, давайте так да? 7. Сейчас, хорошо? Все. А, насколько я представляю в основном клубе, да? Да, то есть контракт первый... или в основном контракте. Хорошо. Следующий вопрос. Какие механизмы заключения контрактов вы считаете самыми эффективными для любых стран? Вы знаете, вот тут диаграмма карта была по поводу распределения, да, все равно рекрутинг играет существенную роль. Я имею в виду рекрутинг партнер. Но, опять же, ситуация в динамике, она меняется. Понимаете, здесь масса вообще мир настолько динамичен. Задувать снаружи начинает? И... Да, нет, это, там, знаете, когда какой-то порыв ветра. Я вообще как Значит, хотелось бы сказать, что здесь нельзя точно фиксироваться на какой-то ситуации, на какой-то картинке, потому что меняется все очень быстро, и благодаря публизации, которая в образовании просто фантастическими темпами шагает, мы просто за несколько лет видим смену, ну, иногда можно сказать, даже целых парадиг, а что тут говорить о что считать наиболее эффективным. Я думаю, мы придерживаемся, по крайней мере, концепции, опять же, диверсификации, то есть разнообразия, не отказываясь, так сказать, от рекрутеров, но думая о качестве, надежности и, соответственно, требованиях, которые предъявляются студентам, мы стараемся развивать партнерство, стратегические партнерства с вузами, которые, что интересно, обеспечивают не только некоммерческую составляющую, да, то есть обменные программы, или привлечение на бюджетные места, на следующий уровень обучения, но и иногда обеспечивают интересные потоки коммерческих студентов, что, в общем-то, вот тоже имеет место быть. Поэтому пусть Оставьте... цветут, пусть цветут. Понятно. По совместным образовательным я правильно понимаю, что вы привлекаете студентов в из Китая и приглашаете его на совместную вашу образовательную программу, например, ну, в Франции или Германии. Да это имели в виду? Мы, я имел в виду, что у иностранных студентов есть возможность такая же участвовать в наших совместных программах уздепломов с европейскими вузами, кое у нас большинство среди программ уздепломов, так же как у российских студентов, и они над этим занимаются. А из каких стран студенты иностранные участвуют в таких совместных программах с европейскими вузами? Ну, тут пока большой статистически глубокой нет, но я знаю, что и африканские студенты у нас подавали заявки. и возможно, китайцы тоже то есть, ну, в основном, по-моему, все-таки африканцы пока, поскольку, да, я, кстати, могу объяснить, почему значит, англоязычные программы это инструмент привлечения студентов, это инструмент для площадки для развития программ двух дипломов, совместных программ. И автоматически, так сказать, интересуются совместными программами обычно те иностранные студенты, которые у нас учатся на этих англоязычных, наших англоязычных программах. Ну, условно, у нас есть магистратура по меньшему, что они вступили на нее и хотят попробовать поехать там, в Великобританию, в партнерский вуз для сказать, участия в совместной в программе двух дипломов, они на нее подарили. А на на английском языке пока, о, я этот вопрос задавал а, с Максимом Борисовичем, значит, вначале это обсуждали. Вот по нашему опыту в основном едут африканцы, а другие это вот как раз приезжающие по обмену из Европы, которые едут на семейство А, а скажите, а как эти студенты решают без одну проблему? Посмотрите, вот может получить визу, например, в Германию? Нужно выехать из России, приехать в свою страну, подать, значит, в посольство в Германию в своей стране, получить визу, это при том, что у него уже есть виза в России. Ну, нужно. Да, да. Да. это знаете, да, ну, да. да. тут, тут, тут по-моему, выезжать не нужно, они могут обратиться напрямую в посольство той страны, когда они едут. У нас есть этих повсеместно, например, у нас дети, студенты, поступают, выпускники дальше продолжают обучение в Европе, например. А и... куда они обращаются за визу, например, в Германию, в В Москву нужно, мне в Ну, у нас очевидно в Москву, у нас все посольства, или визовый центр, у нас есть визовый центр коммерческий, да, как же во всех многих других городах, либо непосредственно в Москву, если нет этого визового, в этом, этой страны в визовом центре. Понятно. Теперь такой провокационный вопрос. Какой процент расходов на маркетинг по отношению привлеченных средств обучения обучении на право студентов вы считаете А теперь провокационный вопрос. Вы знаете, здесь все, естественно, определяется стратегией, целями. И по моему убеждению мы не можем здесь говорить о полном расчете всего. Опять же, потому что считать маркетинг. Понимаете, вот считать маркетингом только оплата процента э, рекрутинговым партнеру, а все это считать. считать невозможно, понимаете? поэтому вот я убежусь здесь полный, потому что невозможно, я все раз, учесть, э, сказать, вложение всего университета в отдельные мероприятия, имеющие косвенный эффект, да, там. Поэтому здесь, несомненно, нужно думать об укупаемости процесса. И вот это та задача, которую мы... Мы думаем, что мы что это мероприятие, которое очевидно, на выставке комиссионного агента. То есть вот эти расходы, они их посчитать можно. То есть, к примеру, вы заработали определенную сумму в год для да, лечения иностранных студентов. Какой процент от этой суммы вы готовы потратить на следующий год, на выезды, на оплату проектов, на продвижение через медиапортал? Сколько процентов? Меньше 10 или больше 10? Вы знаете, вот мы, когда все посчитаем, мы, мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Мне просто не хочется сейчас, вот я не вижу смысла тут так сказать, обозначать какую-то цифру, которая будет по На мой взгляд, здесь должна быть общая эффективность процесса, общая окупаемость процесса. Иногда зависит от случая, от, от способов привлечения, насколько важны именно затраты финансовые в маркетинг. а где важны не финансовые затраты, а установление, опять же, тех же научных партнерств с другими вузами, через которые потом формируется репутация. Понимаете, вот выиграл мегаграмм ученый, приехал к нам, да, вот даже абстрагируясь от 5100, у это же средства, которые потрачены государством в привлечение, там, в оплату труда ученого и создаваемые ему лаборатории. Но благодаря этому у нас появляются магистранты и аспиранты, которые приезжают учиться у нас на соответствующих английских но ну вот закладывайте это в качестве задания на маркетинг или нет? То есть, вы знаете, здесь много наследов. А скажите, что такое программные связи, когда вы работаете? Если вопрос, он уже как-то попросит. Еще раз, позовник, скажите, тут не все услышат. Программные связи. А, вот. Программное лечение иностранных студентов, какой механизм? Я думаю, что это, это тема отдельной лекции по правительственным связям, она не моя моей компетенции. Но здесь я просто что-то не под этим подразумеваю. Естественно, у каждого города есть города подразумеваемые, есть некие протокольные мероприятия или содержательного планы. Например, ну, я приведу конкретный пример. У нас активно развивается сотрудничество с сервисными партнерами. Это в частности город Новисад, который к обратим Нижнего Ногу. С одной стороны, вот это братинству само по себе, оно не дает нам ничего с точки зрения затрат на маркетинг, помощи в маркетинге. С другой стороны, это не некий повод в комплекс мероприятий, например, в вот те же дни культуры, в рамках которых мы можем провести свою олимпиаду и провести предварительное отбор студентов. Это работа с гимназиями, да, которые удобно и хорошо вести, вот, когда есть такая комплексная упаковка. Понимаете? То есть это просто... Вот, мы сначала не думаем, что это вообще что-то может нам дать вот, какое-то время назад. Сейчас постепенно пришли, что да, ну, вот и ситуация общая такая, где важно пользоваться всеми политически важными, а, способствующими моментами. И на самом деле они начинают работать, когда начинаешь в них вкладываться, ну, не только финансово, хотя, конечно, это тоже приходится делать, но ну, те же, так сказать, организации выездят, но если мы хотим уезжать и набирать на место, в любую страну необходимо это делать, но и содержательно, когда начинаешь продумывать, когда возникают какие-то партнерства с гимназиями, с вузами, с компаниями, которые там работают, с компаниями российскими, которые ну, которыми владеют российские компании, которые заинтересованы в работающих на русском, русскоязычных и так далее. Поэтому вот Спасибо. Ну, я, на мой взгляд, достаточно полный ответ, хотя и утверждает, если он от него компетенции скрывает на это. Итак, надеюсь, больше нет, да? Или есть? Есть вопросы? Вот все, давайте последний. Мы говорили в своей презентации, на замечательном презентации, что спасибо, вы не говорили, а не нужные инвесторы, что вообще в принципе следите за качеством, понимаем новых парень студентов. А как поддерживать качество, обязательных знаете, которые работы не обучают? Я сейчас не говорю о внутренних процентах, так сказать, даже про То есть вы какие-то вопросы, с то страны Спасибо. Значит, на самом деле ответ положительный. Он положительный, и даже абстрагирующий от формальных процедур, да, которые часто сильно формально. Значит, мы, безусловно, проводим опросы студентов. Мы, безусловно, следим за качеством. И здесь нам помогает, во то, что у нас пока этот процесс полностью централизован, мы сами запускаем эти программы, естественно, в партнерстве с факультетами. То есть это не значит, что у нас есть специалисты всех от России. Мы просто раскручиваем вот эти партнерства, выступаем неким генератором, а дальше их администрируем и ведем. При этом преподаватели, естественно, вовлечены со всего университета. И таким же образом мы внедряем некие единые стандарты контроля качества. Это и опросы студентов, это, естественно, работа с преподавателями. У нас первая программа, например, на английском языке была запущена в 2006 году, то есть 10 лет назад, на следующий год после формирования нашего факультета. И вот эта программа, кстати, бакалавриат по информационным технологиям. Мы вот сегодня говорили о том, есть ли где бакалавриат на английском языке. У нас их есть, у нас и даже несколько. Да? Хотя сейчас мы тоже делаем дальше акцент на магистратуру, аспирантские программы. Так вот, уже имея как десятилетний багаж, опыт реализации программы на английском языке по информационной технологии, но видим сейчас это направление, называется, он нас многому научил, многому научил, как с точки зрения формирования э, подходов, к специальных подходов к адаптации этих программ, у нас были разработаны, у нас, кстати, вот мы участвовали в такой проект, тюнинг, да, э, европейский, э, инициатива, у нас был соответствующий темпус, и в рамках этого проекта у нас было разработано, как правильно назвать, Буевадим? Ну, в общем, задающий вопрос, услышал ответ. Это, правда, это сформирование собственного стандарта, и это главное, это ну, особенность этого стандарта, наполнения этой программы, она вызвана, естественно, спецификой того контингента, который к нам есть. А он разнообразие, и мы тут вот что хотим, можем делать, разнообразие, и начальный уровень подготовки очень сильно разнятся, а информационные технологии – это математика во многом, это действительно, это не гуманитарий, хотя я сам гуманитарий и в никакой мере не хочу обидеть нас всех гуманитариях, но тем не менее учиться здесь сложно, сложнее, чем на многих других программах. И очень многое пришлось сделать, чтобы адаптировать, соблюдать вот этот баланс между качеством итогового результата и не отсеивать все 15 человек после первой сессии, которые пришли к нам. Для этого первые два года, вот это, кстати, блюстники бакалавриат, то есть бакалавриат английском делать сложно, но в нем есть возможность вот, в рамках первых одного-двух лет учитывать особенности и давать ну, э, то, что им необходимо, чтобы подтянуться до уровня среднестатистического россияния в плане своих подготовок. Mm -hmm. Да, еще я хотел просто отвечать на исходный ваш вопрос, кроме вот опросов методики и так далее. Важную роль, которую мы тоже ощутили, играет вот, с точки зрения контроля качества, в частности с программой двоязычных, партнерство с зарубежными вузами. Ну, например, те же англичане, они имеют очень высокие стандарты, вы те, кто с ними работали, конечно же, знаете, по полоте и по подходам и э, входным процедурам к рассмотрению партнеров для создания совместных образовательных программ. И вот проходя через эти круги, ну, не ага, но такого жесткого европейского понимания, да, полоте и мы также совершенствуем свою программу, мы то то этого не делать, пытаясь соответствовать этим требованиям продолжает соответствовать нашим российским естествам.